Разговаривают две подруги, и одна другой говорит, «Блин, муж, зараза, такой стал, совсем меня не удовлетворяет!» А другая говорит, «Слушай, а что случилось, что не так, да сама не знаю!» «С порога не успеет зайти, перешагнуть, а уже кричит, жрать давай!» А другая говорит, «Слушай, но ты не расстраивайся, сходи в секс-шоп-магазин, купи себе шортики коротенькие». Леточку, масочку такую, и встреть его в этом виде. Через неделю они встречаются, и та подруга спрашивает. Ну, ну, как, что, чего было? Она, ой, да ничего хорошего. Открыл дверь с порога, кричит. "Зора, жрать давай! Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока. Yep. <laughs>